Всем привет, ребята, с вами я, Ванек, и это наш очередной выпуск э -э программы новости, новости мира. Рижские власти согла согласились срочно снести памятник Александру Пушкину. Такая поспешность обусловлена тем, что посольство России использует памятник поэту как инструмент мягкой силы и пропаганды. А впереди День Победы, который подомки нацистов очень ненавидят. Не очень-то любят, я бы сказал, я бы написал, не очень-то любят, они а не ненавидят. Потому что, ну, от любви до ненависти, как бы, сами понимаете, один шаг. А, так, о, кстати, ЧБДшник, погибший подросток, ожил после трогательных слов матери, сказанных ей на прощание. 16-летний американец Сэмми занимался скалолазанием в зале, как вдруг у него остановилось сердце. Медики откашивали парня целых два часа, но все было безрезультатно. Убитый героем родители начали прощаться с ним, и мать юноша стала молиться и говорить ему о том, как сильно любит его. После этого Сэмми чудом зашевелился, никто не мог поверить своим глазам. Но оказалось, что подросток болен редким генетическим заболеванием сердца, из-за чего ранее и умер у него родной брат. Эм. Если любишь Украину, береги флаг. Флаг взял быстро. Я любовь до Бога по украински, по украинским москаль ты сраный говори. Неадекватно в военной форме наорал на священника русской православной церкви за границей, заставляя взять в руки украинский флаг. Так и же русская православная церковь, они... Мужик проснулся и был дезертирован. От того, как говорят, свалился вниз. Эх, а мог быть выжить, у него были все шансы. А. Очередной теракт в Иерусалиме. Там переодетый в еврея ор, ортодокса араб на автомобиле въехал в толпу. В, в, наль, в Нальчике девушка решила спасти свести счеты. Блин, блин, и это только паблики чбд а что будет если я открою паблик сводки фронта байден лично призвал бал а это разве не лавров Основные события на специальной военной операции на Украине, хроник специальной военной операции, событий на 24 апреля, то есть на позавчера. Расчетом размышления слух. Не, ну, не будет 2-3 недели, у них сотни тысяч в армии. Ну да.